А Что случилось? Кто-то сделал Кто-то из наших Кто-то из наших постарался залил на Я плакал целую статью на Статью о семейном фронте ну, Здесь, естественно, перечислили все то, что вы знаете о семейном фронте из моих роликов Об ограничении верхней границы алиментов в петиции по реформе семейного кодекса О том, что после развода с ребенком видится, не дают Добро пожаловать в семейный фронт Будем вместе решать проблемы присоединяясь к семейному фронту Туда-сюда, мы за полную семью и все такое. Вы это все видели, вы это все знаете, поэтому переходим исключительно к мякотке к куриным комментариям. И вот, пожалуйста, самый первый Классный комментарий Опять обезонки повылазили У них осеннее обострение Сейчас побегут разведенки Отситываться, куда они потратили Аж 2000 рублей алиментов Чеки, накладные, акт Выполненных работ подписывать Угу, час угу. Да вы ничего не будете Подписывать, вы даже налоги Платить не будете, если работодатель За вас не заплатит Мы знаем, поэтому, собственно, работодатель и доверенно платить за вас налоги, потому что от вас ничего ждать не придется. Учитывая то, что в России 30% детей раздены вне брака, в сожительстве, какую такую семью собрались сохранять эти обезонки, которые никогда не было? А что, сожительство это как бы, ну, не прототип семьи? Вот сожительствовали люди, да, сделали детеныши, ну не обязательно же в ЗАГС ходить, усложнять себе жизнь, можно и так жить, у вас нормальная полноценная семья, просто не зарегистрированная в государстве, это была семья, так почему же она разрушилась? Исключить экономическую составляющую разводов это как? Если музык прирос к дивану, на работу третий год не ходит, денег не приносит. Это типа недостаточный повод для развода. Ну конечно недостаточный. Ведь мужику обещали в браке золотые горы. Ему обещали регулярный кекс, трехразовое питание и безлимитную Лешку на диване с просмотром канала Реалиста. А потом оказалось, что оказывается его гонят на работу. А потом на вторую. Очнись, дамочка, мужчина создан для прекрасного, ты должна его обеспечивать, это ж тебе нужна эта семья. Вот, радуйся, пожалуйста, мужик при тебе. Все отлично, жизнь удалась. Нет, нам нужно развод теперь подавать, он не хочет на второй работе работать. О, ты какой нехороший-то, а. Так для развода вообще повод не нужен, достаточно заявления одной из сторон. Для вас давным-давно никакой повод не нужен для того, чтобы рушить семьи, рушить судьбу. Вам абсолютно плевать. Вы делаете это без повода, без мотивации. Вы делаете это просто так, потому что это законно. Потому что вам это позволено. Вот и все. Ни разу не слышала от богатых людей, что надо ввести верхний лимит алиментов. Ни один олигарх не высказался за то, чтобы ввести ограничения. Ни Потанин, ни Абрамович такого бреда не пиздели раньше при разводе. Зато ни Тсиброды, платящие по 1500 рублей в месяц серой зарплатой, об этом орут громче всех. Ну да, конечно, мы обязательно передадим ваши пожелания Потанину, Дерипаске, Абрамовичу, Аршавину, который платит полтора миллиона алиментов на троих детей мне вот прям интересно там дети в золотые унитазы какают или что с ними происходит полтора миллиона блин на троих детей как-то вообще можно потратить вы о чем какие полторы тысячи следующий куриный комментарий я так поняла что семейный фронт Снова за то чтобы после разводов оставлять детей с матерью так что за изменилось против того что сейчас есть почему за не с отцом то а Почему семейный фронт настаивает, что именно у отца должна быть возможность создать новую семью и родить новых детей, а не у матери? А что, у матери нету возможности такой, да? А можно наоборот. И пусть мама платит алименты, а папа воспитывает ребенка и отчитывается за алименты. Угу. Вы сколько решений судов видели касательно того, чтобы детей, в принципе, оставляли с отцом? У нас очень много отцов, которые борются за то, чтобы им оставили детей, и, ну, фигушки, как-то вот не получается. Так что опять это выстрел в небо такой выпук откуда-то из глубин. Следующий куриный комментарий. Очередные мастурбисты. На сайте, кроме манифеста и ролика, ничего сеньки-то и нету. Мы только создали, простите. Никто лидеры, никто создатели, никто руководитель, не ни юр-адреса. Ну, конечно, движение, оно ну, не обязано иметь какой-то юр адреса, оно же не организация. Зачем? Организация быть не обязательно, чтобы продвигать какие-то идеи. Можно быть просто не зарегистрированным движением, и это даже лучше, с этим меньше геморроя. Сейчас раскрыли мы вам все имена наших руководителей, а вдруг это Дерипаска и Потанин, тогда что вы скажете? Комментарии жестких мастурбистов пошли. Да я пол Челябинска перетрахал, но не дают. Ну вот, кстати, нормальные женщины иногда заходят. Меня эта тема, пишут, никоим боком не коснется, так как детей у меня нет. Но я бы поддержала полную отмену алиментов и проживания детей после развода две недели с мамой и две недели с папой. Без вариантов. Но, думаю, процентов 80 мужчин в случае принятия такого, закона взводят через неделю, потому что папа хочет переехать на заработки в другой город. Ну, не надо нам лапшу на уши вешать. Те, кто хочет, будут воспитывать. Те, кто не хочет, будут платить алименты. Сейчас тем, кто хочет воспитывать, им просто не дают участвовать в воспитании. все. И никто не несет никакой ответственности. Так что опять выпук в воздух, к сожалению. Начали за здравие, закончили за упокой. Ну и высказывания великих мастурбистов. Я как член с членом имею право еще и на Снегурочку. И вот такие плакатики в поддержку известных футболистов. Вот пишет человек, который, наверное, претендует на экстремизм в наше время. Короче, говорит, что надо сделать? Надо запретить людям валить из стороны. Полностью, блин, согласны. Пускай сначала оплатят садик, школу, содержание поликлиники и все то, что на них было потрачено а потом валят. Знаете, какая сумма выйдет? Ну, попробуйте посчитать. Ввести налог на бездетность и пропорционально увеличивать выплаты на детей. Что, собственно, сейчас и делается. Налог на бездетность уже есть, просто он скрытый, и всякие льготы и материнские капиталы подлагаются только тем людям, которые размножились. Детей, говорит, должно полностью содержать государство. Это полнейший идиотизм, потому что государственных денег не бывает. Весь бюджет наполняется исключительно нашими налогами и нашим прибавочным продуктом, который мы создаем. И я не собираюсь за свой счет кормить чужих детей. Нужен перекос в сторону женского населения. То есть выплаты по рождению давать только на девочек. Нужно, чтобы 70% населения было женским. А, с мальчиками что делать? Абортировать что ли? Или как с ними поступать, если ну вот все в тебе мальчик сидит? Что делать? Это как-то вот прям феминистично очень выглядит, как-то прям евгенистично, как-то прям даже экстремистично, как-то прям мне вспомнился один австрийский художник, который что-то такое, по-моему, делал, только вот не между полами, а между народами. Но тогда, говорит, рожабельная Нагрузка на одну женщину уменьшится А работы чисто мужской Сейчас мало, так что пущай Бабы сами хреначат, и фемки будут рады Тут можно и согласиться И не согласиться, когда Женщин будет на 70% Больше, чем мужчин Ну, как бы мужчина начнет пользоваться Каким-никаким спросом И все наши большие Любители мастурбизма и дзюбинга Будут очень-очень востребованы Но с другой стороны, бабы Будут везде бабы будут везде ну а вам зачем реализовываться то если на вас и так спрос есть можно быть голимым нищебродом ничего не зарабатывать все равно какой никакой плохонький но свой это станет трендом да, если большинство населения будут женщины но ну, это так знаете в порядке бреда вот такую идею мы рассмотрели это были цитаты великих куриц и мастурбистов на сайте Я Плакаль. Если хотите поддержать, ищите эту статьечку там, а по ссылочке в описании переходите в движение «Семейный фронт», голосуйте за петицию и проявляйте какую-никакую активность, если хотите вообще что-то изменить в этой стране. Если вас все устраивает, то ничего не надо делать. Сидите дома, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, давите диван, пейте пиво. Все у вас хорошо, жизнь удалась.